Добро пожаловать в туториал по Майнкрафту. Я расскажу вам, как не сосать писю и быть первым на центре в Bedwars. Для этого отжимаем железо и быстро бежим обменивать его на кирпичи. Хитрый, скажете вы? Да, не каждый догадается до этого. Теперь строимся к центру. Нажмем X, чтобы было видно наших жалких соперников. Вуаля, мы первые. Можем спокойно насасывать золото. Браво. Теперь я расскажу вам, что не нужно делать. Застраивать кровать сундуками таким образом в эту огромную щель пролезет даже твоя мамаша, а уж рука школьника тем более. Итак, он легко сломает твою кровать, и тебе негде будет спать ночью. Советую тебе купить сундук для твоей тимы, потому что другие игроки слишком жлобы для этого благородного поступка. В начале игры, можешь попробовать сломать кровать другим просто пробежав на их базу, они тебя не заметят. Почти. Теперь, когда тебя слили, не обязательно покупать меч, просто купи кирку и раскапывай блоки под этими топловыми паркурщиками. Теперь, когда вы на центре, можете сломать проход остальным тимом. Это задержит их, а вы сможете пострелять по ним из лука. Соблюдая эти правила, у вас будет больше шансов на победу. Пиши в комментарии, как ты тащишь на бедварс. Ставь лайк, если тебе что-то пригодилось. Тебе не сложно, мне приятно. Shop.